Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад и Играфор Дугей. Всем привет! И сегодня будем выживать в таком непонятном для меня мире. Ну, Играфор знает. Скажи, это что это за мир. Это Здесь, типа, мы находимся, и потом мы можем скрафтить кирки, например, пойти вот это вот камень копать, всё. Закончим. Вот да, тут всё есть. Закование вон. Ой. Вот даже верстак есть. Поставь с ней, не на верстак. Рядом где-то, на блоке вот это вот. Ну, окей. Это песок, всё равно песок у нас. Здесь есть типа комнаты с афритами и всем разным. Ну мы начинаем выживать, смотри. Надо вот это, добыть вот это вот дерево все. Ну, отлично. Мы же выживали. Так. так. Я вижу, что здесь уже алмазы сразу, сразу. Круто, мне нравится. В принципе, в одной серии <с все есть уже. Можно больше не снимать. Одна серия. Так вот, блин. Ну все, теперь я опять застрял в этой пункте. Я просто ломаю Я не хочу ломать, я ломаю О, я красаю. блок скидзи сломал Ну я тоже могу И что, О, здесь надо? печка есть здесь печка есть. Вот здесь скидзи есть И что, а я скидзи печь Да ладно, я да скидзи Я просто смесь. ломаю эту паутину, она бесит Я меч хочу скрафтить, а потом сломаю Давай меч, стой, меч сломаю. Ой, я сломаю скраф... Я меч скрафт... Так, у меня 4 блока дерева Стой, не ломай все, успел, еле-еле. Еле-еле успел. Так, так мне теперь я теперь... Так, я пока. Так, я меч скрафтил, зачем, я не знаю. Ну, пускай будет. Надо сначала кирпичить. А дерево тут еще есть или больше нет? Еще нету больше дерева, что ли? Дерево дайте. Так. Дерево нет. О, вот дерево. Надеюсь, я не провалюсь там. Там же нельзя провалиться. Нет. Вот, вот динамит. Я сейчас уже лезу добыть, но мне сначала хотя бы надо камни обладать. О, нормально. Я сразу улыбаюсь, да? Есть. Давай, а -а -а. я Давай. Я... О, тут алмазы еще. О, нормально. Мне надо отсюда выбираться как-то. Дерево теперь у меня вновь. там такого? Да, вот. это тупо. Что это тупо? То, что я ломаю паутину киркой. Надо устроить меч. Хе-хе, правда. Немножко туповато. Так, надо кирку скракнуть. Здесь еще один алмазик? Да, тут я уже два вижу. Можно уже меч кракнуть. Чай, чай. О, железо! Вот железо. Правда, у меня это камень на дырку А камень я тут не вижу, а я вижу. Я, У меня уже пять камней А блин, за меня только -за. Дерево Стекло, зачем Дерево. стекло уходит? Надо... Шеверстаки Павнаки Привет, я вижу здесь фармаз. Зачем как А как а? ну, мы? отсюда. А? А блок гравия нам поможет отсюда. Так, я крафчу. Я видел там уже жилет. Это я уже могу. Так где Тебе нравится? О, жилет. Под собой здесь можно копаться, да, иду? Да, наверное, я не знаю. Я не знаю. Да блин, а мне выбрать да, Мне да. тоже надо выбрать. Да Это я видел там алмазы, алмазы там есть. У нас куча дома алмазов. Арбуз? Арбуз? Да какой арбуз? Да. Как У нас еда арбуз? теперь есть, арбузы есть. Вот Привет. здесь арбузы. А -а -а. Здесь два арбуза, алё, ты их не видишь? Я вижу, У меня уже мне не нужны. На невидимость. Не а зачем у нас? А здесь еда только, наверное, арбузы и будет. Ну, наверное. Так. Да, да уже... не видел? А? а? Ты здесь верстаков не видел рядом? Вот, я его, я ломаю. Спасибо. А, я нашел. Я его стал. О, еще арбуз. А пожаха мог поверить. А чего я хотел скрафтить? То мне вот этот лазурит мешает. Что, нету, да, А, я деревянный киркотик. Я выбираю этот стол, все. Я иду... Уай, я опять попал. Короче. я ухожу. Ты тут всё, живи я ухожу. Абуз. А, Лазу срез. Вот. Вот у меня здесь наковальня. Ну, вот железо, вот железо. А тут печка. А железо чё? переплавим. У, на у меня здесь две печки. Скрыт. У меня есть эта печка. Так, давай железо. Четыре железа. Все плавится, я пока пошел. У меня еще две печки. У меня верстакол дофига. У, меня... У меня четыре верстака стоит. Зачем? Упал крылья. Нажом будет. Ой. Боже, я сейчас... Я буду уже алмазы добывать. У тебя сейчас много динамит. Я уже кинул динамит. Я вижу динамит. Я меня тоже. Теперь... У меня теперь три алмазы. Я могу уже, в принципе, забить да, Сианы и Вато Ай, Боже. В принципе, я уже 2 три алмаза, да? Ой, О, один Нет, алмаз! Дай! В смысле? Алмаз, ты, отца. Алмазы, это моя жизнь! Алмаз! Привет, вот тут здесь, Вот это вот что сейчас? Больно. А я на убиваю Я думаю, спрашиваю Алмазы Алмазы Нет, моя... у меня четыре, у меня пять алмазов Ладно, я думаю пять алмазов хватит Мне не скажите сами Железо Железо? О, ну ты Я жу... в руку. Да, смесь. Так, и верстак, и верстак, видно, руку. А где верстак? Я тут верстакова всегда видела, где нет Так, ну я думаю, сейчас ну, уже пора крафтить. А у вас будет этот... Принск, а -а -а. Я взял Я взяла А ну, у меня.. У меня теперь алмазная кирка и вс, 21 э -э, аработик. Вс, я поел. Теперь можем отправляться на работу. За Николь. алмазами. У меня один. Нет, не нет. Я ничего не вижу, серьезно. Это а у меня глаза отключили и вс. Ещ Куда? Хватит алмазы добывать. О, обсидиан, можно уже обсидиан. Сейчас. Ой, Во-первых, надо... можно верстать просто пожалуйста. А где тут, тут места нету на портал? <смех> Придется очищать место. Да-да. Придется. Я, короче, к тебе иду. Ой, еще один алмаз. Два алмазика. Я добавляю в алмазную кисту начи... И начинаю Алмазную жизнь Или... Алмазную жизнь Эх, что-то не блин, всё ломается нет, О, еще? А, нет О, я слышу звук кстати, здесь не спавнируют. Я не знаю, я не знаю. Они идти наверху. Да, офигенно. Ой, я. Ничего, здесь так сильно-сильно все разшол. Сейчас сделаю себе освещение просоуна. И найду алмазик обычно. Да, да. А тебе есть алмазный? Ой, алмазный терпка. Да. Я уже добываю, у меня уже три обсидана. Я бы уменьшил. Это не скажу. Сколько у него обсидина телефон? Ну сейчас у меня будет 5. Ну, мы, мы вместе вместе построим, в принципе, портал. Держат, а вот. Блин, я до сих пор так и не скрафтила, тут будет железная карту. А как ты добыл алмазы? Деревянные? О, еще нет. Ой, блин. Железная алмаза. А как ты ее добыл? Да, железная алмазы. Когда добываешь железную Странно, странно. Ну ладно. О, там ещё и два железного. Сколько тебе, тебе обсидианов? Нормально. В смысле нормально? Да сколько? <свес> Немного. <свес> Блин, я хотел топор! Скра... Вот и <свес> Эх, Какая же я дебил. Я до сих пор Скрафти <свес> алмазный меч вместо топора. <свес> Круто. Гениально. Профессионал достаточно. Да, да. Это пиздец. Так, а, а как самые лучшие, да. Не делайте так, не идите от не работать. Я дебил в двойне, конечно. Забываю, где его килокейпуй. Путаюсь все время. Не знаю, как ты будешь играть в мини-режим, там, где надо вниз быстрее прокопать. А, типа, надо менять... Ты будешь киркой ломать паутину, да? Все ломать. А теперь алмазным мечом я ломаю пистанков. Ну да, чубы и нет. Почему? Да, почему? У меня кирки нету царапа. Ой, у меня нету аппарата До сих пор. Как так? Я киркой ломаю работу, чубы и нет. Да, бы и нет. Все, почему бы и нет? И правда. Теперь я паутину ломаете в пальцу. О, алмазики. О, еще один алмазик. Круто. О, три алмазика в одном месте. Офигеть. А да, вообще, вообще могу уже броню крафт, в принципе, надеюсь алмазов. Так, ну короче, что, что бы и нет. Так, на груди хотя бы скрафтить. И все, на этом а Я становлюсь. Пока что. Это было а знаешь, ты на этом моменте мы заканчиваем это все. Чего? Чего? 13 я минут пошутил. идет сегодня. Да. У меня. Я хз, как как-то у тебя, но у меня 13 минут идет. И я не планирую даже заканчивать. Я тоже я пошутил. И на этом моменте мы заканчиваем. И... Просто... Сейчас мы уже можем ее приготовить только на пирог. Ничего Теперь я опять алмазной яркой добываю дерево. Mm, light, да да сколько тебе обсидиана? буду 10. всю жизнь все себе спрашивать потому что 5. у меня много уже у меня, 6 у меня 10 у меня, у меня уже 6 давай вместе её возьмём и построим портал у нас 17 сейчас будет я еще одну день добываю. и всё отправляемся в ад а я дабы до дрока докопался а? до да да дабы да да А нет, расчета, я тебя расчета, вообще расчета, не и... вижу. Да а я а буду ва. под собой копать. О, еще один алмаз. А у меня вообще тут уже броню я скрафтил. Или. На тебя алмаз. Или... Пускай кто у меня свечи. У О, еще один алмаз. О, динамит, сейчас проторву всех. Теперь я тыква. -дов. Теперь я тыква. Так, давай портал уже строить реально. Только здесь смысла нету, здесь, ну, хотя есть смысл? Ау, есть. А к смысле, а как мы в ад будем отправляться? Как мы будем Эфрита убивать? Это ж мой ход, что ты там деруешься. Вон я с этим, на голове бегаю. Ясно. А я уже на дуньки бегаю. Блин, я туда не выберусь никогда в жизни, как так? Я тебя застроил, Садик. Спасибо. Скажи мне спасибо, что я тебя. Спасибо, блин. Теперь я буду вытратить кирку Вот сломается и все, хана. Я так сломается, отлично. Ой, что делала? Вообще прямо в вот, дне. Алмаз. Так, мне уже стак арбузиков. Три. А, мне зачаровать меч острота один. Но Лазурит 2 и уровень Чар 2. Либо острота 1, Лазурит 1 и Уровень Char 1. Сейчас я посмотрю какие-то чары, Так. Острота 1. О, острота 1, не Лазурит 3. Не, я пойду еще лазурита поищу, Не дети на, я не буду тратить. Всего лишь острота один. Что это астрота 1. 1? Это ничего. Это Ты, что? Почему А кстати, типа, по тебе попадалось типа два зачарования. Не одно, а два. Да. Да? Там я видела одну, а там я ничего А даже три попадал. Ну, у Владика все возможно. Там вообще было меч блокчейн, вообще там. 10 зачарований и 2. И там опыта 2000 надо было бы я потратить. А тут безумруда нет, О, я нашел эндеркрай. Или типа портал. В смысле? Да, вот они. В смысле? Вот в прямом. Я серьезно их нашел. Что? Серьезно? Чего? Тут все построено. Я могу в Эндер отправляться. Подожди, подожди. Иди, ко мне, <звы> в смысле? Так тут не хватает, тут... Тут одно, это, Эндора одного не хватает. Да офигеть, нифига. Ну тут что, мы не в... Все... за, одну... за одну серию пройдем? Да, тут я уже вижу. Они собираются за одну серию. Они... Блин, нифига не видно, вообще ничего, я не вижу ничего. Фух, Уха. я вижу, типа, что... Уха. Ну реально, портал видно, но... Знал, что тут нету. Факибла, иди ко мне, реально. Три, три, иди ко мне. Три, иди ко мне. Сейчас, О, сейчас позже. Я абсентианна буду. Реально, Тут реально портал есть. Сейчас меня не обманут. Где мы? Сейчас позже. А как мы один эндерс крафтим? Полеза через бумагу. У меня вопрос. Вот как-то. Надо как-то крафтить. Можно отправиться в вас. Ой, я тебя вижу, кстати. Да? Я двойник вижу. Нет, тоже. если просто зачем? Ты поехал. Просто ты поехал. Чёрт, чёрт, три Блин, я застряла Ты что там в наковальне стоишь? Ты так добираешься до меня, да? О, все. Я докопал себе уровень три До меня докопать А теперь требую уровень 4. Ага. А говорили 3. Не, это обман. Ты круго обманы. Этот странный Лазу Ой. Лазурит. У меня вообще стак. Я могу его закрасить лишь хочу Мне нужен лазурит, чтобы опыт получить. Опыт, опыт получать, Тут вот книжки надо обустраивать. Короче, иди собирай книжки. Если мне сейчас скажет пятый. Десятый, а а вообще требую уровней. Оказывается, был два. И 3 вообще. И 10. Мне 14 уровень. У тебя какой уровень. Кто купает? Это я. Тын-тын, блин. Ты, ты. Это я зачаровываю все что можно. Стоп, ковальне. У тебя есть эти штучки? Я так. нашел. Где? Я нашел саму наковаль... на ковальне. Я саму наковальню нашел. Ну, наковальня хорошо, а где ты книжки зачарованные нашел? Не, я не книжки, я соединил кирку. Я одну а -а -а. кирку забочаровала и вторую а -а -а. соединил. Там отец А я ты уже испугался зачарование нашел книжки но это было бы жестко ой блин это как тебя строй это мой обсидел какая разница какая в принципе раница где-то этот странный портал не иди ко мне сейчас, сейчас. я вот сюда я вижу тебя прям скину вот и вот он вот он. иди со мной вот он вот, вот. Я офигею сам. Вот он. Смотри. Просто одного Э, конечно. Знаю. Вот он. Я не знаю, как. Как, как это получилось? Давай, давай спаун-поун хотя бы вот здесь поставим. Окей. Так, он. А у меня, кстати, типа установлены не полностью писать блажения, а там уже помогает немножко. Ну да, да, он такой же. Ну это прикольно. Это форч. Да нет, не форч, это просто. Так, мне Подожди. что дурень. Я же Подожди, а у меня третий. Потому что я апался. Так, а один. Да плевать, уже пускай стартальник. Ты только еще вчера... зачаровал. Эффективность. Всё, у меня эффективность. Давай теперь я буду крафтить этому. У меня алмазов много, ну, целых 19. И я скрафтю себе ботинька вот эта. О, я могу уже... Я приоделся немножко. О, вот сколочка. Приоделся я теперь я вообще офигенный я алмазник теперь я могу теперь зачаровать еще броню свою а неубиваемость там чуваку ещё... так тебе есть так, а где мы слендермена найдем эндермена слендермена нет его У -у -у. здесь ну, Будем надо... искать как-то будем пытаться выжить. Мне надо срочно скрафтить. Я же и яблоко напротив всего идёт. На протяжении всего странного видео. Алмаз еще. ещё. Хотя, смысл у меня алмазы искать уже нет. Вообще, уже а нет. Мне не надо ломаться, хочу... знаешь почему? А сделать нет? тебе этот? Что? Что? Что мне делать? Мне уже все сделано. Все пульсает враги. Меня уже сделал. Фу, прям. И фул прям. Фул полностью фил фул все. Все я сделал. Мне, в принципе, уже не бессмысленно алмазы Просто топорик осталось сделать и все. Все, все, все. мне больше ничего не надо. Я уже все. Осыпь а меня ломаться. Мне уже сыпало. засыпало. Засыпала полностью вообще. У меня и кирка называется Майнкрафт Майн. Серьезно? Ну, ты ее написал, да? Майнкрафт. <coughs> так, поел, что. Ты можешь быть Так. Так, надо сниму броню так давай уже заканчивать подводник защита от снаряда давай А сколько времени уже длится 25 минут у меня защита защита один так мне тут только осталось алмазные ботинки невесовость Читать и Все, давай заканчивать Где-то вот. <смех> <смех> Я вообще фул лалматики тут. стою. Э зачарованный. Фул алмазик, который зачарованный. <смех> да, надеюсь, вам видео понравилось. Если больше хотите видео э с игрофор, с Геймом и со мной, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.